И сказал, «Нах, я вышел из чрева матери моей, Нах, и возвращусь! Господь дал, Господь и взял, Да будет имя Господне благословенно!» Иов 1, 21. «А если б тебя посигла такая беда, И кто-то принес злую весть твоему другу в порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада. О, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом сметен был с земли, и ты, в миг один, вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли? Какое тогда произнес бы ты Господу слово? А если б детей потерял ты в один страшный день, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой молитвой простер бы ты Господу руки? А если б ты был проказую лютой и сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, и если бы хлебом твоим стали слезы и стон, какое тогда произнес бы ты Господу слово, ты скажешь, не может такое обрушиться в раз, о да». Но однажды случилось все сразу с Иовом, И к праведной жизни допущен был Господом враг, И стад всех лишился Иов, и детей всех, и крова. Он заживо гнил от проказа и вдали от людей. Он все потерял, но пред Богом вставал на колени. Он слово одно повторял, повторял, Каждый день, да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господи случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы. Без воли Господней ничто в жизнь твою не ворвется, не может упасть даже волос твоей головы. А что до души? Враг ее никогда! Не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господнее оставит тебя, и в молитве скажи, да будет имя Господнее, благословенно. Аминь.